происходит неприятные вспышки коронавируса. Маски надо будет носить. Какие были меры по возвращению? Штрафовали ли за что-нибудь? Я, друзья, меня зовут Назар Давыдов. Я живу пять лет в Турции и накопил большое количество опыта, с которым хотел поделиться. Я думаю, он будет полезен для тех, кто собирается переехать в Турцию или просто приехать отдохнуть. Тема сегодняшнего выпуска будет достаточно важно ввиду того, что огромное количество комментариев. Именно на эту тему. Маски, масочный режим, усиление всевозможных мер по борьбе с коронавирусом здесь в Турции. Окей, друзья, именно на эту тему я решил снять экстренное видео для того, чтобы вы понимали, что у нас здесь происходит. На днях президент Турции Эрдоган сказал, что происходит неприятные вспышки коронавируса. И надо с этим что-то делать. Ну, это так, в двух словах, чтобы не даваться подробности. Следствие чего на следующий день. То есть, вчера вышло заявление о том, что будет водиться масочный режим. Все теперь на всей территории Турции, в 81 провинции, все граждане должны ходить в масках. Причем без исключения везде вне дома. Я, честно говоря, не знаю, как это будет работать, да и никто не знает. Не было сказано, какие будут штрафы, как это будет караться и так далее. Но с ноля часов от сегодняшней ночи все это начинает работать. Будем смотреть, как это все выглядит. На протяжении первого дня я проедусь по разным местам, поделаю свои дела и покажу вам, что же на деле происходит со всем этим масочным режимом. Конечно, это крайне неприятно, потому что кто захочет отдыхать в таких условиях, наверное по туризму это ударит мне уже все масочные режимы понимаю что они руководствуются чем-то но короче просуждаем на эту тему обязательно пишите в комментариях свое мнение потому что действительно я думаю это будет важно обменяться мнениями ну а я покажу насколько масочный режим работает и вот первое место куда я пришел это бар который называется санта-барбара он находится в Мухмутларе, в алании пляж номер 30 я не буду нарушать масочный режим сейчас я надену маску итак друзья идем посмотрим что ж там происходит так афетал сон дорогой. как настроение хорошо приятно видеть спасибо скажи пожалуйста что вообще ожидает отдыхающих у тебя здесь в баре с сегодняшнего дня да хорошо дня сегодня Маски надо будет носить? Нет, если хочет Если, если хочешь маски, если не хочет, нормально. Давайте сить, но проблем. А будут штрафовать тебя, если кто-нибудь у тебя будет без масок Нет, нет. То нет. есть близко не сидим, а, два, близко, не близко себя, да. Чуть-чуть рад далеко, 2 метра, да, там сидим. А маски не обязательно? Да. А, я понял. Все отлично, приятно аппетита. Не буду отвлекать. Ну раз такое дело, окей, я буду без маски. Покажу вам обстановку. Утро ранее. Обычно в это время я плаваю. Сейчас немножко задержался. Вот. Очень приятно сделан <свот> инсталляция для того, чтобы фотографироваться. Ну, понимаете, курортный бизнес. друзья сегодня у нас 9 сентября напоминаю всем тем кто интересуется хронологией событий как маша улетела и прилетела вот. сейчас она уже здесь у нас сегодняшняя тема продолжается мы выясняем по поводу масочного режима но перед этим я хотел маша спросить как ты вернулась обратно из россии в Турцию. привет привет на самолете отлично а какие были меры по возвращению штрафовали ли за что-нибудь? В вот России или в России? В России и потом здесь. В России пока тишина. Не буду вдаваться в нюансы. Ну то, что вы отказались от того, чтобы не было никаких продолжений. Сейчас на данный момент нет. Я не знаю, как это будет, не будет. Вот будем посмотреть. Напомню, что Мария вместе с ее супругом Кириллом, привет кстати, большой. Вот возвращаясь из Турции в Россию буквально в месяц мишени... 18 -го августа отказались как это называется правильно мы отказались от предоставления персональных данных больше мы ни от чего не отказывались вот остальное все слышали пока еще никаких санкций не было окей маш скажи пожалуйста теперь по поводу тех событий которые развернулись здесь когда ты уже приехал ты два дня назад сюда приехал правильно я приехал в понедельник до 7 сентября долетела отлично повторюсь насчет мер скажем так, контрольных в России их примерно так. Да, в Турции, как в Турции, все в масках, в защитных экранах, температура, все, все строго. сейчас мы получили по полной программе. Вот, хотелось бы об этом поговорить. Смотри, хронология такая теперь. 7 сентября эрдоган президент турции сказал что надо вводить определенные меры для снижения вирусологической ситуации связанной с развитием пандемии и так далее здесь турции и через день великое собрание принимает жесткие меры которые с сегодняшнего дня с 0 часов 9 сентября напомню вот и они регламентируют пребывание на улице обязательно чтобы были в маске Короче, тут много вопросов, но вот. мне очень интересно узнать твое мнение как медика. Что ты скажешь по всему этому мероприятию? Собрание действительно великое. Я думаю, эти собрания войдут в историю человечества как медик я могу сказать следующее данная мера она никаким образом не является защитной это жесточайший геноцид и сейчас походив на жаре 30 плюс то есть 35 36 градусов если ночью до 28 только спускается так вот походив на этой жаре в маске несколько часов у людей начнется состояние сильнейшей асфиксии организма кислородного голодания. К чему это приведет? Падение иммунитета как минимум, обострение всех хронических заболеваний, приобретение на этом фоне новых и так далее. И что получит наши, наше великое собрание? Конечно же, оно получит увеличение обращений к врачам, людей с совершенно разной симптоматикой а дальше, как говорится, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. И мы будем иметь то, что мы имели примерно в первую волну, то есть каждый интерпретирует цифры, как ему выгодно для чего-то, для чего мы не понимаем, но к медицинской безопасности эта мера никакого отношения не имеет, это абсурд, это преступление против человечества. Спасибо большое и кстати хочу поблагодарить за вкусные явства, которые мы тут слопали да. за кадром. Да. рассказываю. Сырники сделала Маша по, себе. С, по специальному рецепту себе, называется <сих> любимый. Вот, из йогурта сделала творог и, и вот теперь. И, кстати есть была, была сметана. <сих> была сметана <сих> еще да, был мед. Да, был мед. Маша, огромное спасибо. Мы еще, я думаю, увидимся, может даже на трансляцию тебя. Э -э -э, приглашаем вот если будет возможность то э, поотвечаем на вопросы может многие спрашивают ну а мы едем дальше хотим поехать в центр и снять ситуацию э, в барах ресторанах потому что там тоже большое количество ну, должно быть всяких изменений интересных Вам повезло нам разрешили плавать без масок. Да, да, да. поэтому полгода нам тоже разрешили же, да, плавать. очень много чего непонятного какие будут штрафы кто вообще будет заниматься вот автомобилисты проезжают внутри уже смотрим там люди сидят в масках короче говоря спортсмены ехал спортсмены бегут но это по дорожке в маске как говорят в нашем любимом фильме многие верят да. ну что едем дальше спасибо большое на здоровье, заходите на сырники в следующий раз. Друзья, я сейчас еду по центру Алании, смотрю на количество людей, которые ходят в масках, и хочу заметить, да, процентное соотношение людей в масках со вчерашнего дня реально прибавилось. Друзья, обязательно пишите в комментариях свое мнение. Давайте это обсудим. Ну и, естественно, если есть вопросы, вся контактная информация в описании к этому видео. Сейчас я поеду на базар. Попробую проехать на автостанцию и посмотрим, что с отдыхающими на пляже Клеопатра. Это едва ли не самое важное место для всех туристов. Заглянем в магазины, в ресторане. Так что обязательно досмотрите это видео до конца друзья я сейчас нахожусь на центральном рынке в алании Джума базар там автобусная остановка и вот с одним из продавцов познакомился и сейчас узнаем как действуют новые ограничения с масочным режимом дать как зовут здравствуйте меня зовут айдын скажите пожалуйста как сейчас отразилась ситуация на продажах на рынке, как вообще штрафуют, не штрафуют, как контролируют, все интересно. Э, масочный режим очень даже хорош, потому что наше здоровье, вот даже буквально мы находимся на такой дистанции, кто-нибудь из нас по-любому должен быть в маске, чтобы мы не знаем. Есть бессимптомный. Масочный ага. режим это очень даже хорошо. Да, э, на данный момент контролирует специально мэры города Алании или Анталии, введено не только здесь, во всей Турции. Но очень хорошо что что ввели да на продажах отразилось э, отразилось в плане чего даже сможете просто посмотреть по странам что туристы буквально не хотят одевать маски они от этого убежали со своей страны чтобы отдохнуть нормально пляж море там маски не будет и так как на, отразилось все на рынке сейчас э, в этом в прошлом году про очень продажи. даже э, хуже, буквально на 70 процентов буквально туристы на 70 процентов ага. стало ниже потому что не каждый человек приходит, не каждый хочет одевать масочку, пройтись по магазинам или покупки делать, потому что они приехали, убежали, можно сказать, со своей страны. Только отдал море, пляж, да, увидеть солнце, там, и главное, море, зайти. Покупок практически не делают, но делают, но очень мало. В следующем году мы ожидаем еще больше. Ну, я желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы было много продаж. Конечно, спасибо большое. Спасибо, В этом году все ожидали еще больше продаж будет, но на пандемии к сожалению, что намного меньше стало. Ну, все, шала, все Самое будет. главное быть здоровым. Да. Да. И в очередной раз хочу поинтересоваться у отдыхающих в Алании. Как мы отдыхается и как они почувствовали себе вот этот масочный режим, который сегодняшнего дня вводится. Здравствуйте! Как вас зовут? Антон. Антон, вы откуда приехали? В Россию, Нижегородскую область. Сколько дней вы уже здесь отдыхаете? Три дня. Антон, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня почувствовали какие-нибудь изменения по поводу нового ну, масочного режима? Пока нет. А где вы за сегодняшний день уже побывали? У крепости на пляжу, по рынку, были в кафе в открытом на улице. Как увеличилось количество людей в масках по сравнению со вчерашним днем? Вот вам так визуально? Пока нет. Не заметил разницы. Понял. А тогда скажите, пожалуйста, как вам вообще отдыхается в двух словах? Замечательная страна, климат у вас просто райский. Пока летели, были какие-нибудь проблемы с таможней, при пересечении границы? Никаких еще проблем. Никаких проблем. Вы в какой аэропорт приземлялись? В Анталия. В Анталии, да? И без всяких проблем, быстро все прошли. И... Ну да. А в отеле отдыхать или снимать квартиру? Догонай, отель. Отель. Как кормят, как сервис? Ну, не все заявлено, есть. Некоторые закрытые, как говорится. Ну, в принципе, хватает, все нормально. кормит хорошо. Что вы пожелали тем, кто собирается ехать сюда? Может, какие-нибудь советы? Что не надо делать, что надо, что брать, что не брать. Вот из своего общего опыта. Советую дело неблагодарное, тем более в Турции я первый раз, так что советую еще ничего не могу. Ну, что вас тогда удивило больше всего в Турции? Первый раз, тем более? Все удивляет. Да? Конечно, и климат, и море, солнце. Все замечательно. Вам повезло страны. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Спасибо за уделенное время. Всего До встречи. Всего хорошо Всего доброго добро. Всего вот так, друзья, едем дальше. Ну а сейчас, друзья, я нахожусь на автовокзале внутреннего курсирования автобусов. Отсюда можно доехать и в Мухмутлар. И вовсалар, и в любую точку, близлежащую к Алане. Почему я сейчас здесь нахожусь? Да потому что хочу поговорить про автосообщения и вообще все, что связано с машинами и коронавирусной всей этой истории, будь она неладная. Значит, какие изменения коснулись этого сектора нашей жизни? Сейчас в автобусах можно находиться ограниченному числу людей. То есть только сидячие места и там еще есть небольшие поправки сколько человек может проезжать стоя все абсолютно должны быть в масках начиная от посетителей автобуса вот заканчивая водителем а, плюс ко всему прочему на более дальние расстояние когда вы едете есть тоже свои ограничения для всех граждан турции должен быть обязательно хэс-код как его получить, я уже рассказывал. Можете посмотреть по ссылке, которая сейчас всплыла. Но в двух словах скажу, что это несложно. Вы просто покупаете билет, а сами продавцы вот этих самых билетов на автобусе потом вам оформляют этот самый хэскод. код То же самое касается и авиаперелетов. Всем гражданам Турции обязательно этот самый хэскод. код По нему контролируется, где вы находитесь, вступали ли в контакт с инфицированными и так далее. Иностранцам его получать не обязательно реально стало людей меньше меньше путешествующих ввиду того что все это конечно вносит свои проблемы плюс ко всем прочим пока ехал на машине видел э, целые автобусы где сидят люди полностью все экипированные масками и я думаю такая ситуация касается и личного транспорта и экскурсионных всевозможных автобусных поездок так что вот имейте виду на дальние расстояния те, кто ездит, тоже сейчас ездит в масках и им это очень неудобно. Я общался с дальнобойщиками города, неудобно. Еще общался с человеком, который устраивает туры по Турции для ограниченного числа людей. Вот, и рассказал мне такую историю, что сейчас в автобусы сажают через человека, то есть, например, если 40 человек наполняемость автобусов, разрешает только 20 человек, то есть должен быть должно быть расстояние между людьми это соответственно влечет удорожание за трансфер самого автобуса короче говоря масса всяких нюансов я не знаю вообще к чему это приведет ну в общем чем свои мысли я скажу чуть попозже еще есть места которые хотел бы посетить и вам показать чтобы увидели сами как это все выглядит на деле и пообщаться еще с одним молодым человеком но на детскую тему потому что там тоже есть свои изменения не в лучшую сторону Поехали дальше. И вот мы находимся уже в самом центре Алании. Сзади меня дом кошек на легендарном пляже Клеопатра и прилегающем к нему парковой зоне. Рядом со мной Иван. Вань, привет. Привет. Ну что, настало время пообщаться с подрастающим поколением и выяснить, как же коснулась вот эта вся история с коронавирусом детей. Ваня буквально пару дней назад прилетел из Москвы в Аланию вместе с мамой Машей. Вот. И сейчас я попробую выяснить, как вообще ситуация в Москве с учебой и коронавирусом, и с чем он столкнулся здесь. Ваня, рассказывай. Что могу сказать по учебе? Я так понял, такая ситуация практически во всех школах. Меняются разве что какие-то мелочи, нюансы. Как у нас в школе. В Москве. Это Подмосковье, угу. город Балашиха, если кто-то знает. Самое радикальное изменение это то, что теперь ученики средней и старшей школы не ходят по кабинетам, а каждому классу приписан кабинет и по разным кабинетам уже ходят учителя. Ученики остаются весь день в одном кабинете. В нашей школе за это правило распространяется на все уроки, за исключением физкультуры, в силу того, что она проходит в зале, нежели в классе, и иностранного языка, так как у нас их два, поэтому приходится разделяться классу на два класса. Что могу сказать о мерах, которые применили в школах в связи с коронавирусом? Ношение масок самое интересное. Обязательно, не обязательно. Вот обязательно носить маски в школах? Сначала была информация, что да, будет очень жестко, что невозможно будет сидеть там на урок. Благо, маски по желанию. Если родители хотят, ребенок может прийти в маске. В самом начале года, когда раздавали учебники, учителя некоторые были в масках. Через буквально неделю уже практически никто не ходил в масках, так как все понимают, что это неудобно. И никто не стал на этом настаивать. В этом плане все довольно демократично. Вань, скажи, пожалуйста, ты когда приехала сюда в Аланию, ты почувствовал какие-нибудь антивирусные меры на себе? Вот, подходили, может быть, в себе пытались штрафовать или сказать, что ты надел маску, когда гулял? Так как приняли ужесточение масочного режима только, если я правильно помню, сегодня по моим наблюдениям ничего не изменилось и даже когда не было ужесточения по коронавирусным мерам, все равно многие ходили в масках, что меня удивляло, по улице ходят в масках, полиция не штрафовала за это. Все равно ходили в масках, меньше суток прошло ужесточение мер, я пока ничего не заметила радикально, отличающегося от, когда мы были две недели назад. Спасибо большое, Вань. А я тебе расскажу, как у нас здесь происходит масочный режим в школах. Вдруг ты захочешь здесь учиться в школе? Возможно. Так вот, друзья, я общался со своими многочисленными друзьями, у которых дети учатся в турецких школах. Вот какая информация. Значит, с 20 числа начинается учеба в школах, и здесь уже есть изменения. Во-первых, сейчас пойдут, откроется обучение для дошколят скажем так детские сады и начальные классы чуть позже будут уже учиться и те кто постарше до этого момента все будут проходить обучение дистанционно через специальную программу которая была уже опробована в прошлом учебном году а сейчас в школах будет проходить еще ограничения по передвижениям дети будут тоже находиться в классах надо будет на переменах носить маски вот и в принципе все тоже ожидают как это все будет работать потому что разговоров много а как по факту все выглядит еще пока не потому что здесь позже начинается учебный сезон в любом случае уже понятно что будут изменения и они немногих-то радуют детей в том числе пишите пожалуйста в комментариях как в ваших городах турции в ваших школах про, про проходят вот эти антикарантинные меры, антивирусные и что вы можете сказать нашим друзьям, которые собираются сюда приехать, чтобы они были в курсе. Ваня, огромное спасибо. Ну а мы будем двигаться в сторону моря, где и закончим наш выпуск. Друзья, за моей спиной один из многочисленных ресторанчиков, которые я сегодня прошел. И скажу, что ситуация везде примерно одинаковая. Людям обязательно иметь при себе маски. Но когда, естественно, вы сидите и кушаете, маска не обязательно. Иначе как? Как можно есть в маске? Если есть у вас какие-то мысли на сей счет, делитесь, пожалуйста, в комментариях. Ну, а все работники сидят в масках в ожиданиях покупателей. А если клиенты приходят, то все обязательно ходят в маске натянутые по самый нос. Вот так вот жестко, потому что сказали мне приватно, что большие штрафы и сейчас за этим очень следят. Заметил то, что во многих ресторанах и барах столы расставлены друг от друга на большем расстоянии, чем это было. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео. Надеюсь, оно вам было полезно. Поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь с друзьями. Ну а сейчас подытожим то, что. По крайней мере я для себя вынес из сегодняшней прогулки ну и исследованием того как же все-таки работают эти самые антивирусные меры по борьбе с пандемией я думаю что не так это эффективно будет как многие об этом думают как по мне так это ну если так называть вечно именами ну мягко говоря ерунда потому что я общался со многими медиками действительно очень сомнительно помогают ли маски или вредят больше вот. поэтому каждый делает выводы сам это мое личное мнение не навязываю хоть и хочется услышать ваше мнение в комментариях к этому видео знаю одно что многим эти меры явно не нравятся ввиду того что конечно и дышать сложнее и мы постоянно вдыхаем одно и то же то есть углекислый газ не до конца выходит из под маски и мы этим дышим плюс маски эти скапливать возможные бактерии ну такое короче говоря в любом случае хочу сказать что беречь себя надо и если есть возможность то обязательно э, уменьшайте вероятность общения с большим количеством людей э, зараженных становится вроде бы как больше но сейчас у меня личное доверие к официальной статистике нету ну вообще если даже мэры анкары и стамбула говорят что они не верят в правильность э, проведенных исследований и так далее на эту тему поэтому давайте все делить на 2 уверен что самое важное это психологическое спокойствие чтобы не вдавались в панику организм это почувствует но остальное вы наверняка сами знаете если интересуетесь из большого количества э, видеоматериала которые есть в тубе сделайте свои выводы э, по поводу того что происходит у нас здесь в турции в двух словах скажу что я считаю что ситуация в целом нормальная если есть желание отдохнуть и вы не боитесь вот все всего это психоза приезжайте отдыхать и вы найдете много плюсов из-за того что меньше людей многие вещи становятся дешевле но вот в частности там аренда автомашины например ну а остальное как, каждый должен сделать свои выводы на все до встречи пока режим, а это капец.